Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Точка опоры». В предыдущих роликах мы узнали о том, что все катаклизмы, начиная от семейного, природного, там, политического и так, далее, и так далее, имеют одну природу. Накапливается определенный объем негативной энергии, и в какой-то момент происходит выброс этой энергии, разрушительный выброс, и происходит или развод и вплоть до военного конфликта. То есть набор негативной энергии. И мы сделали вчера первый шаг. Первый шаг заключается в том, чтобы ты мог определить, почему ты оказался в этой ситуации. Ты должен определить это, понять, зачем ты оказался в этой ситуации. Здесь может быть два варианта. Первый вариант мы рассмотрели, что в тебе есть тот негатив, который тебя привел в эту ситуацию. И через... Проживание в этой ситуации через те проблемы, которые возникают в этой ситуации, ты свой негатив должен убрать. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что ты имеешь, может быть, и негатив, но он не главный. Ты имеешь большую любовь к людям, ты позитивный, ты духовный человек, ты развиваешься. Значит, ты оказался в этой ситуации для того, чтобы... Повлиять для того, чтобы изменить эту ситуацию, убрать негатив. Значит, ты имеешь те ресурсы, которые позволяют тебе убрать этот негатив и помочь э, окружающим людям пережить э, катаклизм более, э, свобод... более спокойно, более легко. Вот именно по этой причине, например, мы оказались в Непале в момент землетрясения, и мы через себя пропускали вот эти энергии, мы были готовы к этому, мы настроились, мы вставали в круг, и при чувствуя приближение удара, землетрясения, мы через свои сердца пропускали огромные объемы и негативные энергии. Это было очень напряженно, но это было действенно, и все последующие удары, которые были, а их было, пока мы там жили, более 100 за 15 дней, мы... Их сделали постепенно, постепенно, все меньше, меньше, меньше, меньше, и они, таким образом, огромная энергия э, землетрясения, которая должна была произойти и вырваться во втором своем ударе, первый удар был такой пристрелочный. И то он унес 7 тысяч жителей. А второй удар должен был быть разрушительным. Потому что ученые посчитали, ту энергию, которая выявилась в этом землетрясении, она должна была уничтожить где-то более 100 тысяч человек. Но мы его постепенно, постепенно, постепенно, через себя, через свои открытые сердца, через любовь, без всякого негатива, мы ее спускали на тормозах, и она разрядилась, и больше уже разрушений не было. И вот так в каждой ситуации. В каждой ситуации, если ты оказался э, в той или иной ситуации, в то, в при том или ином катаклизме, первое, найди причину, почему ты здесь. Или в тебе есть этот негатив, который тебя привел туда по подобию. Или ты имеешь силы для того, чтобы этот, это преобразить, этот негатив. Но даже в любом случае, если ты имеешь негатив, но ты сумел перейти в состояние любви, ты сумел себя настроить по-другому на этот процесс, без негатива то ты уже повлияешь положительно на эту ситуацию. Поэтому всем, кто оказывается в сложной ситуации, в моменте катаклизма, нужно обязательно подняться в вибрациях, проявить гораздо большую любовь ко всему, к себе, к своим близким, к миру, к народу, к другим странам, обязательно, к планете в целом. Тогда ты на этих высоких вибрациях поможешь разрядить тот негатив, те негативные энергии, которые скопились и привели к катаклизму.